Добрый день, уважаемые зрители читатели информагентства агентства «Ледокол». Сегодня мы с вами посетим место пожара в одном из общежитий города Саратова. Посмотрим, что случилось с бывшим зданием общежития Саратского авиационного завода, предположительно. Потом уточним более точно адрес и... Принадлежность нашего общежития. Мы сейчас на первом этаже. В здании 4 подъезда. Мы сейчас в, в центральной секции. А левое крыло уже разбирают. Сегодня со мной есть напарник от сторонней организации. Суть по всему это была общая кухня. Перекрытия, как вы видите, еще деревянные в этом здании были. Суть по времени, суть потому, что перекрытие деревянные, можно отнести это к постройке 40-х-50-х годов. Но мы потом, точнее, узнаем, какого времени постройки было данное общежитие. Суть по всему это санузел, общие комнаты и бывшие жилые помещения. Тут между первым и вторым этажом упало перекрытие, поэтому туда мы не пойдем дальше. Надеюсь, засветка не сильная и видно следы пожара. Хотя можно сейчас убрать немножко. Конечно, понятно, что это не следствие капитализма. Точнее, не прямое следствие капитализма, потому что это здание было построено раньше, чем в России появился капитализм во второй раз. Но средство, это следствие того, что людям негде было жить, и им приходилось ютиться в таких условиях. Надеюсь, никто не пострадал. Сейчас посмотрим, что на втором этаже. Вот так. Туда не я туда не собирался ходить. Вот, ну, и туда не, не стоит, кстати. вероятности наша, если... под нашим моим, ты хочешь сказать. Да и него, я думаю, так, но все-таки я прошу тебя посвятить. Так. Вот. Да. да я не хожу туда. Ну, а вот у нас стенки деревянные. Видим, что прогорело все насквозь. Так. Вот, надеюсь, такой цвет передачи видно. Следы пожара. Так. Конечно, того света, который у нас есть с собой, не хватает. А вот то. Этого... похоже, не особо пострадала. А, суть по всему, началось... Горело все по центральному коридору Судя по всему, ты прав, началось оно на втором этаже Это не я, это физика Ну понятно Нет, прав ты, что высказал подобное предположение Так, так. Я немножко отойду А я все-таки зайду повыше. Смотрите, Смотри, что так вот третий этаж общежития да. Надеюсь видно, что сквозь пол третьего этажа видно второй. Это конечно же результат пожара, но с другой стороны хорошие здания не горят так быстро и сильно. Так, ну я думаю, на четвертом этаже делать нечего. Ну даже тут проход Все, что надо было, мы посмотрели. Потом будем уточнять, что за здание и кому оно принадлежало. Вот, посмотрите. Сейчас посмотрим, что вокруг. Вот какой пейзаж вокруг данного здания. Насколько я помню, оно выходит на улицу Орджоникидзе. С одной стороны. Но это двор на Орджоникидзе. Также у, Также у здания есть подвал с характерным уже запахом подвала. Можно будет, конечно, как-нибудь слазить туда, посмотреть, что там было. Ну, суть по всему, обычное производство, точнее обычное помещение служебное. Вот так выглядит торец этого здания. Общий план мы потом как-нибудь заснимем. Дом по улице Орджоники за 6 горел дважды за год. Это случилось уже после расселения. Следовательно, это могли сделать три группы людей. Бомжи, мародеры или хулиганы. Но кто бы это ни сделал, это выгодно капиталу. Можно сообщить о расселении из аварийного дома. Можно разобрать его руины, находящие в центре населенного микрорайона. И построить там очередной магазин или другой признак капитализма. Например, церковь. Так, судя по всему, это какой-то бывший цех авиационного завода. Но уже без какого-либо оборудования. Возможно, это просто ангар. Что? Он обитает. Ну, понятно. А, ну да, его уже переделали во что-то. Но, с другой стороны, обитаемый он не полностью, и не выполняет ту функцию ради которой был построен а вот смотри блин светочувствительность не хватает чтобы этот плакат заснять вот плакат еще советских времен суть по всему который провозглашал свободу труду и отстаивать интересы трудящих. Мы сейчас идем по территории бывшего Саратского авиационного завода, который уже не отличается от обычной саратовской же степи. На горизонте вы видите новые здания, построенные уже после Советского Союза. Вот торговый центр оранжевый на горизонте. Мы у него как раз за спиной. Также там расположен магазин Оби и другие капиталистические достижения вместо того, чтобы строить собственные самолеты. Кстати, слева есть... Еще один забор, не знаю, а, да, его видно, забор огораживает еще одну стройку, там на горизонте есть башенные краны, кстати, сейчас крановщики бастуют в Казани, но у нас пока еще стройки идут с применением башенных кранов. Реализм это упадок местного производства, церкви вместо учебных заведений, разваливающиеся дома, отсутствие своего научно-промышленного потенциала.